всем, ребят, привет! А, спросите, что я здесь нахожусь и где я, ребят? Короче, я решил поселиться в деревушке, да. Сзади меня сейчас находится деревня и Сейчас я все об ней покажу и расскажу, почему именно я приехал сюда. Короче, ребят, мне надо вообще... Почему я решил поселиться в деревне? Так, во-первых, мне скучно вообще жить в городе. Ну, постоянно ты видишь одну и ту же картину. Ездят машины, которые шумят постоянно. Соседи квартире, Ну и вообще, пахнет там не очень вкусно, всякими выхлопными газами Да и вообще, а -а, мне вообще это что-то поднадоело Решил немного посидеть в деревне, купил себе дом Конечно же, мне даже продали вот такие два классных огорода И кстати, тут рожай позади, можно собирать уже и тут, тут, да, тут даже морковка, картошка, пшеница, всем как для меня. Ну, тут, ребят, ничего интересного. Это просто сарайчики. Один заброшенный, другой сосед это использует. Ну, тут, видите, как всегда, пшеница. Ну, вот сосед огорода. Что у него, в общем-то, и немного попорченный огород. Тут и то приличнее выглядит. Ну домах, что я хочу показать вообще о соседях. Ну, это вот тот самый дом соседа, который имеет огород такой небольшой, хотя на самом деле большой, но все равно. Тут еще один сосед живет. Ну, там тоже. У них тут торговля идет. Колодец тут. В отличие от всех многих деревень, он очень полный, потому что недавно построен. Это церковь Ну, тут ничего такого интересного Как, как говорится, обычная церковь, церковь Ничего такого примечательного Но тут есть варочная стойка Ну, это что-то вообще На самом деле, хотя тут церковник В основном шарится по улице Хотя очень ну, ну, а это вообще важное в деревне ну, Как раз для меня Потому что мне не хочется ездить в город Постоянно, за маг... чтобы покупать что-то И тут построили в деревне магазин Да это классный магазин, тут все есть, чтобы блин, построить свой дом. А, тут есть, блин, верстаки, печки, даже наковальни. Хотя странно, в моей нашей деревне вообще никто наковальни не использует. Потому что нету у нас а, этой кузницы. Тут даже есть а, сундуки края, конечно, странно. Но тут прикольные вещи, кстати. Даркерлы. Глаза Эндера. А, а, тут, ну, кровати. Конечно, не такое. Они, конечно, странно. Надеюсь, тут продавец на них не спит. Потому что это будет... Если кто-то купит, их будет не очень приятно. Потому что тут даже... Она тут... Даже заправлена аккуратно. Ну, тут, конечно же, полки книжные. Куча книг. Странно, конечно, почему библиотеки нету. Но книг тут много даже стол есть э, для того, чтобы читать книжки. ну тут в сундуках как и конечно же все для фермы, для огорода. ну вроде магазин, конечно же прикольный. а это, ребят, спросите, что это за дом? а это дом мэра. почему он крайний? я да сам не знаю. они хотели этот дом э, перенести куда-нибудь, вот примерно сюда, но нету места, как всегда, тесно в, жи в деревне жить, Вон, они тут дорогу по центральную построили, чтобы на речку прямо отправляться, и, как всегда, э дом решили отменить, пер э перенести, потому что хотели деревню вот тут еще построить, дальше продолжить, но что-то не захотели, и дом остался на месте, но, как вы видите, Тут стол, где сидит мэр постоянно. Только почему-то он весь как-то странно. Что-то тут, все. Тут, как говорится, сидят те, которые хотят спросить, что добавить для деревни. Ну, а сам мэр любит свинок. Почему-то они рвутся уйти. Видимо, их, видимо, он их не кормит. Но больше ничего тут интересного, конечно же, нет. Ладно, я сейчас побегу в огород собирать. Странно, почему они постоянно тут торгуются, да торгуются какой-то морковкой. И у них, ну, морковки, конечно, в магазине продают, поэтому они торгуются друг-друг. Так, а возьмем сейчас нашу дыгу и пойдем огород, а, как говорится, сажать. Так. Ну, еще тут я хотела сказать о том, что тут очень много рек. Да, тут не поверите. Вот эта маленькая речушка идет, да? Ну, вот там, вот там, далеко, и она впадает в большую речку, и она прямая. То есть по ней можно, как говорится, на утках кататься. Ну, это прикольно. Так, сейчас мы, конечно же, морковку соберем, с картошкой, а также пшеницу, потому что не хочу, чтобы огород и мой урожай портился. Потому что я не зря же покупаю этот город чертов, вместе с домом. А так бы смог сэкономить и просто покупать в магазине. Хотя, с другой стороны, зарабатывать только на том, что ты просто сидишь до да, одном месте неудобно. Да уж, тут, конечно, много картошки доросло. Да, Потому что морковки в два раза меньше, по-моему. Или... Ай, да ладно. Ладно, я что-то проголодался немного. О, как я устаю уже этот огород убирать. Собирать урожай, собирать урожай. Так. Ну, осталось последнее. И быстро собираем. Быстро сажаем. все и вроде пора отправляться блин прикольный конечно вид вы посмотрите какая красота тут да красота конечно тут такая свинки тут бегают овечки ну, там лес кстати ладно ребят я сейчас пойду так надо отправляться обратно домой я так сильно проголодался Зелёна? Алмазы? Чёрт, серьёзно? Офигеть! Целёстак! Блин! Чёрт, смотри! Лучше, ну, как-то, что-то запустить, а я там ничего не вижу да. надо ты опа. опа так это что чё? Чё за фигня так надо посмотреть сейчас фух что это за фигня вообще место блин Сарай, как сарай, он паутина. он даже трава тут проросла. сары стол и чего? А, кто куда-то тут так много алмазов? Надо взять кирку, наверное, вы эти все алмазы выкопать. Так, а сейчас сундуки, кстати. Чертку копить запер так. Ах, ах, черт, это то черт вы этого... Лутался и.. Нет. Фига себе, я не хочу вообще судок больше открывать. Ну, нафиг. Ладно? Это вообще что такое? 48 самородов это число фигня. Хотя меня числа калмазов и так не удивит. Ну черт возьми. Вообще. Ладно, хорошо, положу это пока на место. И вообще свалю. Ладно, увалим отсюда. Блин Как вообще, что делать Ладно, ребята Я побегу пока разбираться Ладно, я по пока Ребят, с вами кончаюсь И буду пока разбираться Что там вообще делать С этими сокровищами Ну, а всем, ребят, пока Ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал ну а я с вами прощаюсь. Let's <laughs> go.